Итак, в первую очередь для разметки нужно делать самую длинную стенку. Какая у вас есть, какая получается, вот ее и делайте. Самую первую. Она осевая. Так как у нас гипс, и неизвестно, как монтажники там что поставили, какие стены бывают. Так что потом мы мучаемся. Мы берем размер от этой стенки, от этой стенки, и потом с гипсом режем все четыре края, короче говоря. Здесь уже нафиг, уже ученые. Ставим лазер. Ну, то есть, эту отбили линию, разметили, где у нас будут перегородки, и просто теперь ставим лазер, прямой угол, ставлю два брусочка с карандашиком, отметку делаю внизу, сейчас, подожди, отметку ставлю здесь, и отметку здесь, на брусочке, и на линию навел, и все, просто, чтобы легче прицеливаться. И потом отмечаю, уже автоматически делает 90 градусов, поэтому и наверх то же самое, переносим. Ну вот, разметка сделана уже. Одну по лазеру поставили линию. И пошли уже от нее дальше по размеру. Терденус отбили, отбили, отбили, отбили по низу. Вот уже конфигурация вырисовывается. Всего, что здесь есть на ну, этой части. С большого начали. Вот, и теперь будем опять ставить лазер и наверх переносить отметки. Перенесем все здесь. Вот. Дальше уже покажу, расскажу. Все, разметочку мы закончили. Эта часть тоже здесь небольшая, а вот эта большая поляна. Вот это, Это все зал. Здесь кухня будет, здесь остров, здесь кухонная стена и так далее. То есть вот здесь для разметки, да, здесь идут линии, которые вот в этот край, да, одна линия вот там дальше и вторая линия и здесь ничего соосного нет поэтому вот, когда эту отмечали линию мы просто взяли э, размер также где она находится по лазеру поставили перпендикуляр вот этой части поставили здесь отметочку вот одну и еще поставили дальше продолжили еще одну отметочку поставили и потом просто э, берем размер, какой нам необходим. Скажем так, вот, э, вот этот нам нужен размер. Один от, в проектном положении отсюда отложили, получили столько то Отсюда замерили до вот этой линии. И такой же размер перенесли уже от нашей лазерной отметки сюда. И все, тем самым мы получаем... Ну такие 90 градусов по отношению к нашим перегородкам. Мы по крайней мере сможем гипс начинать с наших прижиматься к нашим перегородкам и тогда уже выводить на подрезку в два края. Потому что у нас было один раз, мы так не подумали, что мы сделали по отношению к стенкам, а потом оказалось так, что дом ромбиком стоит. Стены наружные так поставили монтажники. И мы все резали. Вот, поэтому вот такие дела еще у нас бывает так что э, какие-то размеры скажем так вот канализационные трубы у нас идет здесь здесь бабах вот э, это кривая надо было Юра, еще больше хотя пускай обрезают нафиг и муфту ставит или что, не она наклонена она выходит за вообще сюда дальше ну ачку еще маленько. Да нет, мы не отодвинем. Пускай обрежут и вставку поставят. Так это... Отставка фланец будет торчать, для... Они внутренне могут поставить. фланец ну, Есть внутренний. У нас здесь толстая перегородка, так что мы тут можем играть, если чуть-чуть сдвинем, не ставим. Да, и мы вот смотрим, когда приходят канализационные трубы, уже ладно, водопроводную можно там подбить перфоратором, подвинуть туда-сюда. А канализационные уже все. Если вот так получилось то мы ну, вот здесь уже от проекта по размеру посмотрели, не получается. Угу. Что делать? Взяли, сантиметра полтора отодвинули сюда стенку. И то есть, вот так вот тоже где-то что-то и происходит. То есть, не надо ждать, что у вас будет 100 там все идеальные прям размеры. Идеального ничего в жизни не бывает. Так что такие дела. Тут еще будем колдовать. У нас тут в проекте стоит 90 какая там 92 да, сказал? Написано 92. 92 перегородка а труба сотка интересно да, как как так можно сделать в перегородку 92 вставить сотку трубу которые две которые не имеют еще и соосности между собой в общем стройка это такая вещь где нужно половину доработать напильником. итак у нас следующая задача да да в этот пролет да да да выйти мы не можем перегородку вот так поставить надо делать либо поперечно через 800 мы тоже так не делаем потому что в любом случае будет я уже пояснял что нужно будет либо потолки мдф в нашем случае гипс здесь вообще все более так нужно больше подходить больше продумывать Поэтому сейчас набиваем сначала вот эти кусочки, померили сколько такой размер, в данном случае десяточка. То есть тут не принципиальный такой, скажем так, размер прибивается, и потом сбоку к ним еще пойдет одна такая длинная опять во всю во всю длину. Вот. Это просто как упоры для нее, и потом вот этот брусок, который будет с левой стороны к ним прибиваться, он будет работать как нам нужен для гипсокартона, чтобы гипс прикрутить в комнату именно наверх. И это везде на каждой перегородке, которая идет вдоль вот этой обрешетки. То есть здесь уже сделано. Вот, добавлено. Бац-бац. Это вот для этого коротыша. И все. Вот здесь чутка не попали. Ну, тут такое тоже бывает. Тоже не с той стороны крестик можем поставить. Сантехники, но ну, тоже должны, по идее, ходить. Я тоже много раз говорю. Ходите, ребята, проверяйте свою работу. Да вот вы же хорошо делаете, но мы же тоже ошибаемся. Вот и все. Ну теперь Мы возможно... можем ошибиться. Мы можем ошибиться. Ну тут не доказать, кто ошибился, да? Ошибся кто. Если бы они это самое... Ну, было же поначалу вот. Блин, ходили, перем... Перем... перемеряли. Они, бац, у них по размеру не подходит. Так, Серега не с той стороны крестик, допустим. Хорошо, да, мы ошиблись. Ну, когда на пенопласте. Вот. А тут уже все, трубки и капец. Короче говоря. Ну, придется немножко поддолбать, чтобы завести их вовнутрь. Но все равно вот с этим то, что поролончик, проще значительно. По крайней мере, ты не боишься, что ты можешь его перебить, эту трубку и так далее. Так что так.